Всем привет! В этом видео я расскажу о добавлении логотипа на кружку. Для того, чтобы кружка смотрелась поинтереснее, я решил добавить логотип и внести кое-какие корректировки в конструктив изделия. Конструктивно изменения коснулись только одной части под этого красного с ручки. Я добавил сюда донышко. Синяя часть осталась без изменения, размеры ее я не менял. Также изделие имеет а, те же две составные части. То есть, вот у нас отдельно идет ну, такой вот своеобразный подстаканник. И отдельно идет такой вот синий стакан. Теперь как а, добавить сюда логотип? Алгоритм, добавление логотипа на вот такую вот сложную поверхность, где окружность переходит в эллипс. Ну, на самом деле, здесь, как вы видите, всего лишь несколько элементов. Их не так много. И при всей кажущейся сложности создания логотипа на такой сложной поверхности, это сделать довольно просто. Но для начала я создал новую поверхность из справочной геометрии. То есть, эта поверхность, видите, выходит за пределы основной геометрии изделия. Затем я создал еще одну поверхность эквидистанты от поверхности синего стакана. И здесь, соответственно, появилась новая папка с этой поверхностью. Сейчас я скрою стаканник, чтобы было лучше видно. И сам вот этот стакан я тоже Все То Вот такая вот поверхность я уже ранее проделывал эти операции. То есть здесь ничего сложного нету, Все повторяется, собственно говоря, как и при построении ручки. После того, как я сделал эту поверхность, я добавляю новый эскиз. Это сам логотип. Добавляю его на вот этот вот плоскость 3, на вспомогательную плоскость, и после чего с помощью э, вытянутой бабышки вытягиваю до синего стакана, чтобы сейчас вот вот получить чтобы э, эта бабышка у нас пересекала вот эту эквидистантную поверхность. Ну и после чего с помощью команды пересечения я отсекаю все лишнее. И получается вот такой вот замечательный логотип. После чего необходимо добавить цвет. Я добавил сюда красный цвет. И также осталось всего лишь два твердых тела. Это стаканник и вот сам стакан. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Если что непонятно, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.